Знаете ли вы, в какой день недели вы, скорее всего, умрете от сердечного приступа? Попробуйте угадать. Я дам вам секунду. Это понедельник. Хотите узнать во сколько? Между 8 и 9 утра. Знаете, что еще происходит в понедельник в 8 часов? В это же самое время и день люди готовятся идти на работу которую ненавидят. Совпадений? Не думаю. Взгляните на эту схему. Это продолжительность жизни обычного человека. В среднем, мы живем примерно 80 лет, если повезет. Мы начинаем работать примерно в 18 лет, и мы работаем, работаем и работаем, и заканчиваем примерно в 67. И что это вам говорит? Что к счастью или к сожалению, Большая часть вашей жизни будет проведена на работе. Не проведите это время несчастным, как мой друг Джей. Понимаете, Джей всегда говорил, «Когда я закончу школу, тогда я буду счастлив». Ну, Джей закончил школу, но он был несчастлив. Тогда Джей сказал, «Когда я получу работу, тогда я буду счастлив». Джей получил работу, но он все еще был несчастлив. Тогда Джей сказал, «Когда я поженюсь, остепенюсь, заведу детей, тогда я буду счастлив». Он поженился, остепенился, завел двух детей, но все еще был несчастлив. Тогда Джей сказал, «Окей, когда дети выселятся из дома, и я уйду в отставку, тогда я буду счастлив». Ну, дети покинули дом, и он ушел в отставку, но он все еще был несчастлив. Тогда Джей начал ходить в церковь, и я спросил Джея, почему он так часто ходит в церковь. И он сказал, «Потому что, когда я умру, тогда я буду счастлив». История Джея, какой бы грустной она ни была, не уникальна. Я мог заменить Джея на Джонни или Банни. По факту, инициалы «Джей» значат почти все, многие из нас, как Джей. Многие из нас, как Джей. Но это не наша вина. Нас обманули, чтобы мы застряли в работе, которая буквально делает нас больными и заставляет быть и тогда людьми. Вы же знаете о таких людях, да? Это люди, которые постоянно говорят, «И тогда я буду счастлив». Леди и джентльмены, мы должны перестать быть и тогда, чтобы стать прямо сейчас. Мы должны быть счастливы прямо сейчас. Как? Мы должны найти работу, которую полюбим, или же приносить больше любви в нашу работу. Пора выйти из крысиной гонки, потому что забавно то, что даже если ты победишь, получишь много денег, будешь держать трофей, которые все почитают. Ты все еще кучистый грызун с заостренным носом и длинным хвостом. Проснись! Хватит играться со своей жизнью. Это не видеоигра, это не Марио Карт, это не Fortnite. Здесь нет кнопки попробовать снова, нет возможности переиграть этот уровень. Когда игра закончится, игра закончится. Но есть один чит-код для человеческой консоли, и это взять контроль на себя и перестать жить в лжи, которую навязало общество, как, например, Переработать – это круто. И быть в стрессе – это обозначение статуса. О, oh, чуть не забыл. Самая большая ложь – держи баланс работы жизни. Поначалу вам может быть непонятно, насколько безумно это звучит. Но подумайте над этим. Баланс работы и жизни? Разве не должен быть другой путь? Не должна ли жизнь быть впереди работы? Потому что когда твоя жизнь хороша, то и работа такова. Но вы можете не считаться с моим мнением. Гарвардский профессор Шон Эйкер недавно открыл нечто фантастичное, что он называет преимуществом счастья. Его учение подтверждают, что 75 успеха работы может быть спрогнозированным не тем, насколько ты умен, не тем, насколько ты талантлив, а тем, насколько счастлив ты. Его исследование убеждающие, он говорит, что когда ты счастлив, твой ум возрастает, креативность возрастает, твоя продуктивность возрастает, и знаете, что еще забавно? Вы также получаете больше денег. Но вот настоящий добивающий, вы также дольше живете. Я знаю, звучит слишком хорошо, чтобы быть с правдой. Но да, оптимисты проживают больше, чем пессимисты, так что вы можете растягивать эту схему на несколько дополнительных лет, если время вот здесь наполнено радостью и весельем. Давайте на чистоту. Не принимайте этот месседж так легко. Это ваша обязанность быть счастливым. Для вас же самих. Мне все равно, что вы здесь, в конце лет. Никогда не поздно обменять свои твою гибель на вашу жизнь и отказаться страдать по будням. Иронично, что их так называют, потому что это буквально big days, слабые впечатления, когда ты постоянно живешь конца недели. Понимаете, я думаю, столько людей умерло от сердечных приступов, потому что они были вовлечены в работу, в которую они попросту не были вовлечены. Я думаю, люди имеют меньше живости, потому что они вовлечены в работу, которая не нравится им. Мои друзья, счастье – это выбор, но кто? Кто сказал, что это легко, соврал, это нелегко, но вы должны попытаться. Первый шаг – это посмотреть внутрь и вспомнить фразу, которую Будда написал 2000 лет назад, которая, я думаю, для многих людей все еще подходит. Проблема в том, что вы считаете, что у вас есть время. Хватит тратить вашу жизнь впустую.